Сажеру, потому там, что я люблю Ведь ты, ты чуешь yeah, перекус Ведь у меня yeah, чаткий yeah. Ведь я рос там перероз Потому что я упал Звать смур радости без Я тебя сожру, потому что тебя люблю Ведь ты чуешь перекус, ведь у меня чаткий куст Передоз, передоз, ведь я раз там перерос Потому что я упал, звать свою радость и мейоз. От твоих битов понос Перед вами имбецил Не курил он, но дебил Но купил себе я ашку Всю скурил эту какашку Так как денег очень мало А у Дани баб немало